Я так поняла, что в этом здании была галпахта. Я сохожу со стороны, вот здесь столовой, бывшая солдатская, тут какие-то домики, домики, домики. Тут лац. Ну, подход, видимо, был, асфальтик еще есть. И дальше пошли кусты. Но, тем не менее, какая-то есть тропиночка. Жизнь кипит вокруг. Там стучат в мастерской. Здесь роволока, э, пленка валяется. Номер 14 на здании. Видите? Так. Ну все, идем. Газовый баллончик со мной. Я никого не боюсь. Ну, видимо, здание горело. Видите, из окон видны следы дыма. Подхожу к входу. Ну, тут вот тоже какие-то остатки напротив входа вот он вход крыльцо с уголками бетонированная дверь иду Юля наскальные надписи в стиле нашимских Ого. какие то полосатые стены но кто тут был, точно помнит эти стены. Они еще, наверное, стихли. Окно деревянное. А здесь колючая проволока. В другом окне и щит. На полу валяется. Там какой-то матрасик. Какой-то матрасик. Ведь он, наверное, из техники, с боевой. Что за матрасик лежит? Спал кто-то подика? Так, идем дальше. Окошко. А, тут, наверное, говорили. Пароль, пропуск. Вот оно обгорело все окошко. Дальше заходим. Есть тут кто-нибудь? Что ли нет никого? Нет никого. Ну, если что, у меня газовый баллончик. Так, значит, что у нас тут? Дверь налево, обгоревший косяк. Коробка обгорела, не косяк, а коробка. Что тут за здание было, не знаю. Пробоина в стене, в соседнее помещение. На полу кирпичи, окна без стекол. Ну, стены-то они кирпичные не сгорели. Все, что было деревянное, тут сгорело. И это помещение стоит пустое, никому не нужно. Даже бомжам. Но бомжи-то они больше там в столовке. Ошиваются. Так, проходим прямо. Прямо тут две двери. Видимо туалеты что ли были. Таких две маленьких дверки. Так. А тут? А тут что мы имеем? Плитка на полу даже сохранилась. А тут точно, наверное, туалет. Потому что плитка на стене. Глазурованная плиточка. Я когда-то была в плиточнице, тут еще одно здание, помещение, вернее. а там туалетик на улице, вот он стоит, тут вообще что-то все темненькое, ну тоже маленькое, а вот он туалет был, точно яма, вот он туалет, здесь наверное руки были, выходили от седова, так, ну если что, баллончик у меня в руках, ну то есть страшно, что вот такая трусишка стала. А, туда дальше что-то идет. Слушай, здание-то большое. Оказывается. Но все косяки все обгорели. Маленький коридорчик. Так. Маленький коридорчик. И налево окно на улицу. Здесь камеры, наверное, были. Одна вторая, там вот плохо виднеется такие окошки и еще одна вот здесь так, у меня муж когда-то на губе сидел неделю целую за косяк еще одна камера их раз, два, три Четыре, видимо. Тут совсем темно. А, а вот это не обгоревший косяк. Но зато вот отдушинка наверху. А, над каждой камерой есть вот такая отдушинка решетчатая. Вот она. А здесь не видно ее. Не видно, но есть. А здесь нету. А здесь нету. Но зато есть свет в окне. Тоже с решеткой. Фиг убежишь еще. Так, полы из плиты сделаны, выхожу, кто желает, о господи, безобразие написаны всякие, желтые панели, когда-то были раньше синие, а нет, сначала желтые, потом синие сверху краска, вот такая. Выхожу, живая и здоровая, никто меня тут не потрогал, ничего мне тут со мной, так, а куда я выхожу-то, я по-моему не туда заходила. Ребята, я выхожу с другого крыльца. Это другое крыльцо уже, без уголков. Так, вот оно было первое крыльцо. Это что, был прогулочный дворик такой? Руки за спину, мордой в пол и пошел гулять, да? Так, ну, значит, тут два крыльца были. Они и есть, собственно говоря. Так интересно, главное, внутри какие-то кирпичи белые, а сверху вон что, штукатурка что ли такая. Да. Вот так вот мы. И серп и молот. Правильно. Серп и молот ведь должен быть прямо на галпахте. Готов к труду, к труду и обороне. Делу Коммунистической партии Советского Союза всегда готовы. так вот они... Выглядывали, наверное, в окошке-то. Так, ну и что тут? Четыре камеры я насчитала. И как их называют? Отстойники. Как их называют? Камеры? Ну, как шизо, короче, вы меня поняли. Вот что не сделаешь ради хорошего кадра. Теперь я понимаю, папарацци, какие они все ловкие, шустрые. Я поднялась на вот эти плиты, правда, не до самого верха. Вот они лежат большой-большой грудой. И хотела снять вид на город, но вот то, что я вижу, то и показываю сейчас. Ноги, руки трясутся, но я вот немножко поднялась и хочу сделать обзор такой. Столовая справа, солдатская, впереди есть этот, ну как его зовут, казарма. Торцовая часть учебного корпуса, вот она, вот она. Ну и немножко города. Немножко города. Тут храм, конечно, где раньше колония была. Храм. Ну вот они видны, там купола. Люблю сейчас. Вот они. Никольский храм. Колонии сейчас оттуда убрали. Колонии нет, кто знает, на свободу. Начиналась там была, не знаю, какая она. Открыт монастырь, Алексеевский женский монастырь. Он и раньше тут был, но и сейчас когда подойду поближе, может быть, я вам его с, с не сделаю видео с тех окрестностей. Гоголя два. Адрес у них. Никольский храм и Женский монастырь. Восстановительные работы там идут сейчас. Вот такой горизонт открывается нам с этих плит. Ну, я до верха не залезла, у меня ноги трясутся, я высоты с детства боюсь, так что. Так что все нормально. А, вот они завтра за запчаст, я вчера там была школа лицей вот и там стоял автомобиль Волга 21 который я москвичом вчера назвала позавчера там дальше в кустах есть еще одно помещение с огромным огромными воротами бывшими воротами входа туда я одна действительно боюсь идти потому что там еще рядом какой-то домик построен надо идти с кем-то Сегодня я туда я пока не пойду, но я его в видео показывала. Но вот тоже ведь ворота большие. Значит, здесь заезжали машины какие-то, техника. И только в начале этого, значит, открыта мастерская, ковка. Ковка, кузнецы тут куют что-то. В одном из комментариев я прочитала, что между столовой, вот торцовая часть, которая идет в сторону учебного корпуса, и самим учебным корпусом и плацем, был провал диаметром 4 метра. И я сейчас нахожусь на этом месте. Тут, да, есть тропинка, которая действительно проваленная вниз куда-то. Нет, это не тропинка, а это асфальт провалился или плита разломилась. И вниз идет яма, а там в яме в этой какие-то блоки лежат. Справа от меня вот за таким забором частная территория живет. Но это бывшая солдатская столовая. Вход с той стороны, с запада, да, это правда. Но здесь видите, частник живет. Ну, хороший мужик, я с ним уже как бы общалась. Ниже туда я боюсь идти, потому что там действительно провал, он может быть и глубокий. Сейчас я с другой стороны обойду. Вот торцовая часть столовой. Я иду по бывшему асфальту. Здесь вот на первом этаже зарешечены окна. Тоже надписи. Мир захватывает. Что-то захватывает мир. Курва. Вот так вот. Ну, это в нашем стиле. Внизу, смотрите, решеточка какая-то. Склады, наверное, там были тоже, ну, в цокольном этаже наверняка. А если вот вы говорите про провал, то да, там все заросло, конечно. Ну, горка туда, никто не ходит. Если была раньше тут прямая дорога от казармы до столовой, то ее теперь нет. Там действительно провал. Ну, сами понимаете, Кунгур стоит же на карстовых пещерах, и поэтому здесь... На провал на провале, вот несколько лет назад. Так, решеточка, оттуда дует ветер. Дует, дует, дует, сильно дует. Э -э -э. Несколько лет назад. Вообще, мужик приехал домой, сидит, кушает, а машина у него э -э -э, во дворе стоит. Пока он кушает, смотрит в окошко, бух, все вниз. И машина провалилась, и все, и машина, и двор. Ладно, хоть дом не провалился. Так, вот тут какое-то старца крылечко вниз ведут. Это под крыльцом, что ли, такое помещение. Дует оттуда хорошо. В общем, была дверь и крылечка. Повара ходили, наверное. Так, пойдем в обход. Хочу я туда все-таки пройти. Не по дороге, а вот в этих окрестностях. Так, что мы видим дальше? Площадочка. Но это с с другой стороны, подошла я к трансформатору. Да, и вот здесь вот горка, горка, горка. И там то ли овраг, то ли провал, то ли что. Это с, с задней стороны Каспио, так сказать. Так, тут что мы имеем? А тут мы имеем колодец, уходящий вниз. Глубоко, не пойду туда. Дальше мы идем. Вот эта трансформаторная будка с задней стороны. Я позавчера ее показывала с другой стороны. Так, вот это вот столовая с тыльной стороны. Вот она у нас идет. Ну и что я тут? Выйду? Нет. На свет божий. Тут что такое? Тут вообще с щитом закрыта какая-то огромная яма. Но не простой колодец. Вот она. Не пойду туда. Вдруг провалюсь. Пойду, обойду. Умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Обойду с другой стороны. Да, значит, наверное, тут был провал, потому что плита переломилась. Здесь. Бетонная плита это я ведь не просто так взяла и переломилась. Жалко, конечно, столовое такое хорошее здание. Я видела фотографии, как внутри там красиво. Но у меня уже охота внутрь залезть. В окошке-то, наверное, можно залезть, но я одна туда не полезу. Посмотреть, что в столовой внутри мне тоже хочется. Вот такая я любопытная. Ну вот с тыльной стороны столовой тут сохранился в некоторых местах асфальт. И ну вот это трансформаторная будка. Сейчас я выйду обратно к учебному корпусу и хочу подойти к тому частному дому. Показать, кто там, что там. Если мне разрешат, конечно. Ну, а это боксы. Задняя сторона боксов, где стоят сейчас полицейские машины. Гараж полицейских машин. Так, вот эта дорога ведет к учебному корпусу. Ходили, наверное, строим, маршировали в столовую. Да... Время прошло, время прошло, вот кто ходил по этой дороге, теперь пройдите мысленно еще раз. Это -то Каспий с задней стороны, а там еще один домик. Да я так понимаю, что вот этот Каспий постройки старинной, потому что в одном комментарии я прочитала, что здесь была потом офицерская столовая, а еще раньше типа конюшня была. Ну, правильно, если с 1947 -го года здесь уже были войска, так они ведь, тогда еще было много лошадей в хозяйстве. Да и, наверное, в 70-е годы наверняка были, потому что, что, отходы солдаты туда на цветнальник столовой, что ли, на себе таскали? Не может этого быть. Не знаю, если вот этот Каспий был офицерской столовой, то, конечно, входы сделаны по-другому, а не с торца. Ну тут ведь рядом еще одно, вон здание стоит, частный дом. Я как-то разговаривала с хозяином. Я потому что агитатор по нашему колодку выходила газетки разносила, подошла и с ним начала разговаривать. Но сейчас не знаю. А вот и вход с другой стороны, с западной. Если это была солдатская столовая. О, плиточка на улице, глаз плиточка метлосткая, ничего себе. Так, бак, мусорный бак, надо посмотреть, это чей бак, кто сюда отходы носит? А он уже не живой, совсем мертвый. Так, тут какая-то была, видимо, верандочка, крыша, Столб. и свет идет, куда свет идет, свет идет туда, на стройку. Так, а сейчас я хочу подойти к яме, которая, которая была провалом. Я туда не спустилась с той стороны. Сейчас хочу подойти с этой. Плиты какие-то. Ой, не плиты, как их зовут, я не знаю. Ну, короче, железобетонная конструкция. Ну и что мы тут видим? Так, крапиву видим. Какие-то остатки каких-то кирпичей. Вот это вот что было, скажите мне, ведь тут что-то было построено. Вот что-то тут было построено. прямо в погреб, что ли? Наверное, погреб. Прямо в стену туда. Ну, в смысле, в... как сказать-то, в гору. В горе встроено что-то было. Засыпалось. Ну и где этот провал? Да, вот та плита, которая сломана была с той стороны, подходила. Ну и все на этом. Никакого удачи провала я не вижу. Ну типа врага то что-то идет такое. Типа врага. А пахнет как? Медоносы пахнут. Ше. Да. Ну вот это вот интересное. Главное небольшая ведь. Эта штуковина-то. Она не длинная. Прямо как будто будочка над погребом. Там вот видите отдушина. В таком стиле построена старинно. Если это в 40-х годах, то наверняка тут строили. Если это была, может, конюшня. Кто-то говорил, что здесь была конюшня. Вот в этом здании. Задавайте вопросы, ребята. Лучше, конечно, перейти на YouTube. У меня на YouTube канал называется "Любовь таежная". Оттуда я вам ссылки отправляю на Одноклассники. Просматривая на Одноклассниках, вы не увеличиваете мои просмотры на YouTube. То есть на Одноклассниках уже больше тысячи, много-много комментариев. Если у вас есть возможность, а там на Одноклассниках есть, когда видео идет, там справа внизу есть такая, такая надпись по-английски YouTube. Если вы на эту надпись нажмете, то и будете смотреть на самом YouTube. Вот это огорожена частная территория. И там на YouTube у меня включена монетизация, и количество ваших просмотров может Сдвинуть с мертвой точки копеечную монетизацию моего канала на YouTube. Ну, просто ради спортивного интереса. Вот это я иду мимо частного дома. Хорошая такая территория, обухоженная вся. Не знаю, что было здесь во времена воинской части. Там стоит несколько машин. Ну, частник местный, современный человек. Я сейчас пока без разрешения снимать не буду. Зайду, спрошусь. Я... Так, ну Здравствуйте, вот это хозяйка Дома номер 9, ведь это батальонная у вас Которая раньше Как сейчас мне сказали, была Спортзалом Вы ну, сюда в каком году заехали? В 2006 12 лет, ну что, проживаю И когда вы заехали, что здесь было вообще? Ну, раньше была э -э, Спортзал так. При воинской часть. А еще раньше Это уже более 100 лет Тут была перевалочная база для заключенных, кого в Сибирь. Для каторжников. Каторжников. каторжников. Тут и Родищев проходил вот. и по все, Сибирскому тракту. Знаю, а вот я прочитала в газетке когда-то в 13 году, что здесь кладбище вообще было. Вы не слыхали об этом? 2013 я, Газета издана в 13 году. В газете написано, что во времена 16... какой год? 17 век, наверное, еще был. Когда водили вот этих каторжников, там вверху ведь часовня есть, и Это вокруг вот этой знаете, часовни хоронили. Да, да, да, дальше. да, вот да, да, да. там кладбище. Они, видимо, может быть тут умирали, а хоронили-то Да, да, да, вот эти каторжники. Вот этому да, да, да. Нет? Вы можете поверить в то, что тут раньше кладбище Конечно, было? нет, здесь-то нет, а вот там выше. Вот. Да, где вот там? Что там у нас? Там Присотка. телефонная станция была и да, храм. Так, вот, вот. Вот там была, там видимо их отпевали и их хоронили. Да, да, да. -да. Там ну там даже я читала, что были похоронены знаменитые люди, есть там плиты дворянские даже. Плиты сохранились некоторые, я туда схожу. Значит, вот здесь вот, видимо ребята в комментариях писали, что было кафе, платное кафе для солдат. За деньги можно было покушать, да. Перед теплицей. Но сейчас этого здания нет. Да, мы не застали уже. А вы говорите, что вот это здание было длинное, такое до, до Каспия. Нас, и где Каспий заканчивается? Да зака... тут ведь забор, уже... смотрите, стоит. Это мы отделили свои Это вы от Каспия. А -а -а -а. Свою... Это наша уже земля а -а -а. оформлена. И заканчивая Каспием было одно да. здание. Одно Но сейчас были. между ними там нету ничего. Это... Середина сгорела. Середина, Середина сгорела. Такой длинный спортзал был. Там, ничего себе. Это после того, как здесь была пересылка, пересыльная тюрьма, наверное, типа, да? А строк какой-то. Я не знаю, как правильно. Острог ведь назывался. Тюрьма-то раньше строгом называлась. Mm -hmm. Так, а вот тут еще между столовой солдатской и вот этим учебным корпусом где-то ребята писали, был провал. Не слыхали вы про это ничего? Провал не, не знаю. Я сейчас там ходила, там, видимо, дорога была прямая, в столовую Должен, ходить, там, и там плита даже вот так раз сломилась. Правильно строк потому что я сейчас в горе там нашла так старинная кладка, У -у -у. видимо, э, или кладовка какая-то была. А еще в одном комментарии я прочитала, что еще раньше типа была конюшня, я подумала, что там где Каспи сейчас. Нет, нет, нет. А раньше может быть... Был, это я точно знаю, вот, насколько что... я информирована. Тут было... Пересылка для катера... Здание единое. Ага. Такое длинно-длинное, так, да? Да. Месяц вот Середина сгорела. Ну, может быть, во время, когда воинская часть была сгорела, когда, может, она распалась уже воинская ага. часть. Ну, там вот. следов пожара-то нету. Там а площадочка все, такая... Как все прочистили. Считайте, мы забором городили всю свою часть. Но когда площадь... вы сюда заехали, там следы пожара были? Были. Ага, Значит, она во время воинской части, наверное, сгорела. Или ну, когда может, уже... Может, при распаде. Да, при распаде в девяносто... 90... Каком году-то? В девяносто девятом ну, году? В девяносто девятом году последние отсюда уехали. Ну и все. А вы в 2002-м заехали. Буквально... В а, 2006 Ну и несколько лет, это значит, оно поставало. Ну, у вас да. тут вообще э, прекрасная такая территория, приятно посмотреть, ухоженное все... Я как-то газеты носила, супруг ваш друг, в беседочке сидел, прямо захочет, хочется так заглянуть в тенечке посидеть. Хорошо, спасибо вам за информацию, всего вам доброго. До свидания. Да. А вот это бывший солдатский чепок уже не снимает камера у меня сила. не знаю, снимет или нет. Бывший солдатский чепок, его уже построили на моих глазах за два года. И когда я сюда заехала, было разрушенное здание. Его разобрали вручную, тут вот ребята были в этой будочке, ну и быстренько его построили. Сейчас пока еще не открыли, нет ничего.